Один из качественных инструментов, которые позволяют нам работать над нашими пассивами, это вопрос реструктуризации. То есть, составить план реструктуризации задолженности, объединить все кредиты в единый пул и в рамках этого пула сделать реструктуризацию, да? то есть, взять другой кредит на более длительный срок, на, на более низкую процентную ставку. И здесь ключевой задачей является сокращение ежемесячного платежа минимум на 50%. Вы сами себе, друзья, скажете огромное спасибо за то, что вы непосредственно это сделали. Также необходимо будет уничтожить все кредитные карточки. Очень сильно вас продвинет. Уничтожьте, разрежьте свои кредитные карточки ножницами, составить план полного погашения кредиторской задолженности да, то есть, когда это будет погашено. То есть, если вы уменьшаете ежемесячный платеж в два раза на 50%, то в этом случае можно пойти двумя путями. Или полученную разницу направлять на покупку активов, приносящую прибыль, или второй вариант – это досрочно погашать кредит. Всегда есть более лучшая альтернатива.